здравствуйте друзья натуральный камень привносит в интерьер дома очарование природы и выглядит очень эффектно используя декоративную штукатурку имитирующую границ для отделки стен можно создавать свою крепость или уютное жилище стены с таким эффектом могут стать настоящим шедевром современного интерьера штукатурка создаст оригинальный внешний вид и прослужит долгое время технологичность материала Позволяет использовать его для оформления стен в любых помещениях, в том числе с высокой нагрузкой и проходимостью. Сегодня мы с вами будем создавать эффект гранита с помощью декоративной штукатурки Trimstone Dark от компании Belvedere. Легендарная твердость и неприхотливость гранита, а также легко узнаваемый, но при этом разнообразный и эстетичный внешний вид делают этот минерал востребованным как в строительстве, так и при внутренней отделке помещений. Так же, как и природный камень, имитацию гранита, выполненную при помощи декоративной штукатурки «Тримстоун», отличают высокая прочность, экологичность и особый брутальный характер, делающий ее желанным и, пожалуй, незаменимым материалом в дизайне современных интерьеров. Итак, приступим к созданию нашего образца. Декоративная штукатурка требует хорошо подготовленного основания. Поэтому перед началом работы убедимся, что наша поверхность сухая, ровная и чистая, предварительно загрунтованная пропиткой глубокого проникновения. Наносим первый слой. В качестве подложки можно использовать как белый, так и черный праймер. В данном примере для нашего образца мы взяли праймер Dark от компании Belvedere. Равномерно наносим его валиком и оставляем сохнуть примерно на 1 час. Второй слой. Для создания эффекта гранита перед нанесением добавляю в штукатурку Trimstone один 1% черного кварцевого наполнителя, затем наносим кельмой ровным слоем. Расход составит от 900 грамм до килограмма на 1 квадратный метр. Время высыхания на отлип примерно 1 час. После высыхания штукатурки наносим финальный слой аналогично предыдущему. Оставляем сохнуть на 24 часа. Во Время полного высыхания не более 7 суток при комнатной температуре и влажности воздуха не выше 70%. Итак, друзья, благодаря уникальным свойствам Trimstone Dark мы получили точную имитацию спила гранита. Такое покрытие очень легко наносится и прекрасно подойдет для интерьера в современном стиле. Друзья, если вам действительно понравилось это видео и вы хотите узнать больше приемов и техник нанесения декоративных материалов, тогда большой палец вверх, Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые уроки. Бельведер покажет!